Важный момент перед тем, как вы начнете что-либо делать руками на лице, на голове, я бы хотел уделить внимание на вашу посадку, как вы сидите, потому что это имеет ну, очень важное значение, потому что я очень придирчив всегда к мелочам, потому что из этих мелочей потом ну, будет складываться ваше мастерство и эффективность работы. Кушетку я обычно использую простую. Смотрите, это да, простая кушетка. По высоте она, ну, она стандартная, если я встану, у меня метра 82, я руку опущу, видите, да, вот, ну, примерно, да, вот, позиция кушетки. Вот, вот этот размер очень удобен для э, работы. Соответственно, вы можете взять кушетку, ножки регулируются. Какие-то дорогие кушетки, там, на гидравлике, на электрике, я их не использую. Вот простая кушетка раскладывается, я всегда вот так работал. Единственное, что, на что стоит обратить внимание, это на стул. О, стул. Э, стул должен быть на колесе как так, чтобы вы могли, смотрите, вы могли э, ногами, чтобы вы могли ногами, да, свободно ездить по полу и перемещать этот стул, перемещать свой таз и беда. То есть вы должны свободно обращаться вокруг клиента. Я рекомендую обычную пушетку, но стул на колесах и под подлокотниками, которые, которые перемещается вокруг клиента. Спина должна быть ровная максимально, да? это позволяет протекать восходящему потоку наилучшим образом, и ваше тело включается в работу наилучшим образом, и вот это лечебное движение получается максимально удачное. Если вы работаете на мягких тканях, на паневрозах, либо на мимической мускулатуре, либо на какой-то иной другой мускулатуре, не обязательно лицо, это может быть и грудная клетка, и конечности, там, и таз. Вот. Если вы находите напряжение фасций, мышц или связок, которые не проходят на мягкой тканотерапии, то, скорее всего, это напряжение исходит из кости из надкосницы. Вернее, из кости через надкосницу, потому что надкосница является очень богато иннервированным рецепторным или рефлекторным полем. Вот. Так как мышцы своими сухожилиями прикрепляются к кости через надкостницу, не прорастают то любые напряжения кости и надкостницы будут передаваться на мышцу, на сухожилие, на ее пропорецепторы и хронические и тонические изменения мышц сопровождаются сиброзом. Вот. Как правило, это проблема микстовая, то есть она обязательно будет сидеть и в кости также. Большинство специалистов, которые занимаются это лицом, почему-то это либо забывают, либо не знали и забыли. При таких высказываниях люди обычно пугаться, начинают там, на костях лица что-то делать. Нет, ребята, пугаться не надо. Техники очень простые. Вот. Есть техники не совсем обычные, есть техники ручные, есть техники, которые лучше всего делать при помощи лечебного ножа. Вот, и в ряде ситуаций лучше всего э, лицевые кости раз, разрядить, разрядить, да, разрядить от э, флюидических напряжений. И тогда работа на мягких тканях будет э, идти э, гораздо быстрее и легче. На практике нам приходится чаще всего работать э, либо с нижней челюстью, либо работать нам приходится с верхними челюстями и с нижними стенками, понятно, что с нижними стенками орбиты верхней челюсти. Да с скуловой костью, но в большей степени это верхние челюсти нам приходится работать. То есть по факту, по факту, если вы работаете эстетикой лица, то вот две структуры в лице это нижняя челюсть и верхняя челюсть. И вот, вот эти вещи запомните, как лечится, и в принципе вам будет этого более чем достаточно. Да. Все, что возможно в рамках вот этого онлайн-семинара, я вам расскажу. Будете это делать, как я вам покажу, и будете получать лечебные эффекты. Что будет, если вы начнете сразу работать на лице или на голове? Ну, специалисты, у которых есть мало мальский опыт, они вам скажут, что если вы сразу начнете активно работать на лице, то получите отек. Вот. Если сразу начнете работать на голове там, или на зубочеловесной системе, то скорее всего получите либо головную боль, либо какие-то изменения какие-то удаленные. Прежде чем что-то сделать на лице и на голове, необходимо э -э произвести действие, которое я называю как отрезать голову от туловища. Поняли, да? Наша задача какая? Почувствовать, как тело влияет на голову, отстегнуть голову от тела, а тогда уже работать на, на, непосредственно на, на лице и на голове. Вот. Ну, так как семинар посвящен эстетической коррекции лица, то я буду рассказывать про лицо. Вот. Причем про лицо я буду рассказывать в расширенном варианте, как лечение лицевых дисфункций. Ну, то есть я буду говорить не только про мимические мышцы, а буду говорить и про паневрозы, и про костные структуры. Там и про зубочелюстную систему, и про нижнюю челюсть, там и про верхнюю, и так далее, и так далее. Более широко эти вещи показывают.